Небольшой лайфхак, как подольше хранить мотыля. Ну, собственно, исходит он, наверное, из того, что мотыля хранят в картошке. Я просто в коробочку с мотылем картошку ложу. Вот этому мотылю уже почти две недели. Ну, конечно, какие-нибудь дохленькие там есть. Ну в целом он весь готовый. Как видите, собственно, мотыль, картофель на очищенная. Все. Я сюда же доливаю иногда холодной воды, ее сцеживаю. Ну, и отбираю дохленьких. Так все живут. Две недели очень хороший срок, считаю. Может дольше проживут. Довольно-таки живенькие. Пользуйтесь, кому интересно.